Приветствую, с вами Сергей Бердачук и мы продолжаем курс по поисковой оптимизации. Сегодня у нас заключительное занятие первого этапа. Я хочу подвести итоги, что вы на текущий момент должны получить. В общем-то мы сформировали семантическое ядро запросов вашего сайта и на текущий момент у вас должна быть сформирована табличка в чем нибудь в программе какой нибудь в excel например или вот как я пользуюсь SEO это увижу вам надо сделать в таблице описать вашу структуру вашего сайта корневой узел это главная страница вашего сайта и дальше идем разбивку по разделам например продукты услуги статьи и подразделы по тематикам статей например важно что чтобы у вас по тем данным что мы сейчас получили у вас получается вам надо хранить информацию об адресе пока что она может быть пустая то есть у вас сайт еще не заполнен тайтл фактически даже не тайтл а ключевая фраза это набор ключевых фраз, по которым вы будете раскручивать конкретно вот страницы. То есть у вас страниц много должно быть запланировано. Замечание. В идеале должна быть одна страница, одна ключевая фраза. Ну, конечно, хочется побольше включить. Особенно это касается главной страницы, на которой, в общем-то, казалось бы, она несет такую смысловую нагрузку. Плюс ряд страниц где осуществляется покупка например там купить э нетбук такой то купить планшет такой то фактически лучше сделать раздельные страницы отдельная страница для покупки транзакционные запросы вот те которые приносят деньги то есть уже на этот момент человек определился с покупкой обычно запросы какие сравнить ноутбуки и купить купить сравнить да? ваша задача на этой странице произвести анализ сравнение нескольких моделей и дальше перевести на транзакционную страницу так вот в идеале должна быть одна страница одна ключевая фраза максимум пять штук более пяти пяти фраз на одну ключевую страницу создавать планировать даже не стоит, потому что будет тяжело раскручиваться, особенно по конкурентным фразам. И в табличке у вас должна быть информация о то, что мы вот делали по конкуренции, по частотности и конечная цифра показателя это тип раскрутка или оптимизация. То есть, например, оптимизация или раскрутка. То есть Вы должны видеть, что вот по этой ключевой фразе требуется раскрутка. По этой оптимизации. Это вам позволяет распределить ресурсы наиболее оптимальным образом, чтобы раскручивать сайт. Уже Те страницы, которые просто оптимизация, они не требуют больших ресурсов. Вам достаточно будет просто создать текст страницы. По тексту страницы сразу замечания. В общем-то, сейчас ориентируемся в основном на людей. Если человеку Удобно, маленькая страница, то делаем маленькую страницу. Не надо делать пастыни. Раньше было такое, что делали огромные, огромные, огромные. напечкивали их ключевиками, здесь разбавляли. Сейчас, в общем-то, они уже работают, а тысячи знаков. Даже маленькие страницы Google ранжирует лучше, чем на текущий момент. Но в тысячи знаков достаточно тяжелую информацию полезную вписать. Поэтому я обычно ориентируюсь от 1000 до 2500. Ну По факту так. Я заказываю статьи на 2500. Из них концентрацию материала выбирается. И можно свести до минимума. То есть все, что лишнее, все выбираем. Старайтесь делать статьи так, чтобы людям было интересно читать. Чтобы они нашли ту информацию, которую они искали. Тогда ваш сайт будет подниматься в выдачу. Итак, по итогам. У вас должна быть таблица, в которой ну, фактически вот то что я вот сейчас в древовидной структуре нарисовал, у вас должно быть в табличке ключевая фраза мы планируем потом URL, это страница где будет физически ваша размещаться там частотности и самое последнее это тип раскрутки именно, например по оптимизации, или по раскру... требуется раскрутка, или требуется или оптимизация раскрутка что-то среднее. Вы собираете таблицу со всеми показателями, которые мы на текущий момент собрали. На следующем уроке будем уже заниматься конкретно написанием тайтлов, дескрипшенов и оптимизацией этих страниц, чтобы уже можно было продвигать ваш сайт. Понравился урок? Внизу страницы есть кнопки соцсетей, Нажимайте пожалуйста на них, вам откроется ссылка, после страницы перезагрузится, откроется ссылка и можно будет скачать этот урок себе на компьютере. Удачи!